привет! Сегодня мы будем готовить блюдо из опять куриной грудки. Куриную грудку мы сегодня будем запекать с заливкой. Для этого нам понадобится яйца, йогурт, если вы найдете нежирный сыр твердый, и помидор с зеленью. И самое главное, куриная грудка. Здесь у меня одна куриная грудка примерно 430 грамм. Куриную грудку нужно порезать на достаточно такие небольшие кусочки. Вот примерно вот такие. Духовку я уже включила, 200 градусов, вверх низ Вот такие кусочки. Итак, продолжим. Значит, сюда я разбила два яйца, сюда я положу греческий йогурт, нежирный, две такие щедрые столовые ложки. Дальше мы сюда кладем петрушку. Примерно, я думаю, ну, пол чайной ложки соли. Дальше я положу черный перец, ну, примерно четверть чайной ложки, столько же красного перца сладкого. Дальше мы сюда выкладываем сыр. У меня здесь ну, примерно 60 грамм сыра чеддер. Если вы найдете они жирные, если вы вот на чередование вы будете делать. Если найдете нежирный сыр, то положите. Если нет, то можно обойтись без сыра. Сюда я налью одну столовую ложку растительного масла, У меня оливковое. Сюда я добавлю у меня приправа для курицы пол чайной ложечки. Если хотите, можете добавить чеснок. Так, все, хорошо, тщательно все это перемешиваем. Все соединилось выкладываем форму для запекания разравниваем сверху выкладываем порезанные помидорчики накрываем фольгой и отправляем в духовку разогретую до 200 градусов на 25 минут 25 минут прошло Снимаем фольгу и ставим еще на 15 минут. Прошло 15 минут. Вот такая красота получилась. Пахнет великолепно. И, в общем, вот такое блюдо. Это такая, как запеканочка. Вот, вот такое блюдо получается. Приготовьте, не пожалеете. Если вы на атаке, не добавляйте сыр и не добавляйте помидоры. Всем приятного так всем приятного аппетита худейте с удовольствием всем пока!